Садимся на голеностопы, коленками на кубик. Руки в стороны. Сидим, считая до 10 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Руки где? 8, 9, 10. Ручки наверх подняли. Раз, два, шею вытянули. Три. Плечики вниз. Четыре. Пять. Где руки? Шесть. Семь. Восемь. Руки где? Девять. Десять. Еще раз в стороны. И раз. Спинки выпрямили, прогнулись в спине, вот так не наклоняемся вперед, назад спинку сделали, два, три, четыре, пять, шесть, Полина не падаем, семь, восемь, девять, десять, опустились. И теперь руки на полу перед собой. Пяточки на кубики. Выпрямляем коленки. Руки остаются на полу. И раз. Вытянулись до конца. Сели два. И раз. Дотягиваем коленочки. Сели два. И раз. Спинки прямые. И два. И раз. Дожали коленочки. И два. Ладошки на полу хорошо стоят. И раз. Ну, кто выпрямит ножки? И два. Раз. И два. Хорошо. Приготовились, делаем складочку, загибаем пальчики и раз, лежим, и два, подняли вверх, и раз, лежим, и два, подняли спинки, прогнули, кубики ушли за голову, локти прямые, и раз, и два, спину выпрямить. Животик вперед. И раз. И два. Прогнулись. Локти прямые. И раз. Головка к ногам. И два. И остались на 10 счетов. И раз. Два. Лежим, лежим, лежим. Говорю, остались. Три. Лежим. Четыре. Пять. 6. Лежим, лежим. Полностью лечь, Карина. Семь. Лежим. Восемь. Прижать колени. Девять. Полина, выпрями ноги. Выпрямляем. Поднялись. Десять. Стопы на себя. Раз. Сбоку держим. Локти к полу прижали. И два, раз, и два, и раз, и два, и раз. Локти в пол, и два, прогиб. И раз, и два, прогиб в спине. Еще живот вперед. И раз. И два. И раз. И два. И остались на 10 счетов. И раз. Два. Три. Лежим. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять десять поднялись. Следующее упражнение на растяжку. Лягушка. Коленочки на кубиках. Букавка. Спинки прямые. Буковка П. Лежим и провисаем потихоньку. Молодцы жим лежим Одна полоска. Ножки. Теперь поднимаем корпус, руки кладем на кубики. Да. И стоим так. Раз, два, три. Ох, какая! красота Провисло. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подняли руки вверх на 10 счетов. И раз. Ну, давайте хотя бы, если не можете, то раз, опускаете. И раз. Кто может, тот держит. 2, 3. Три. Что-то Эвелина, ты там расползлась, Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сделали прогиб назад. Головкой а до попы. Не знаю, как вы это сделаете. Угу. Головка туда раз вот все все все посмотрите как назад головкой тая давай да и нет ну если тебе удобно спереди можешь делать просто назад когда ниже прогиб хорошо молодцы поперечный шпагат на локти опустились Все, начали. Раз. Два. Опуститься. Кто может? На животик ложимся. Пять. Ручки вперед. Три. Четыре. Пять. Шесть. Давай, Машенька. Семь. Восемь. Девять. Десять. Кто болтает? Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Здрасте. Четырнадцать. Теперь об этом узнает весь мир. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Быстрее. 18. Что-то мы уже больше 10. 19. 20. Подняли корпус. Остались вот так в шпагатике. На пяточках ножки. На пяточках. На пяточках. Молодцы. На правый сторонний шпагатик переходим. Два. До пола просели. Винета до пола. Три. Четыре. Тая до пола просаживаемся. Пять. Соня до пола. Шесть. Спинки прямые. Семь. Давай, давай, просаживаемся. Восемь. Девять. Маша руки. Десять. Ручки наверх. И раз. Два. Три. Пальчик сзади натянуть. Четыре. Пять. Шесть. Плечики развернули четко. Семь. Ну, можно в стороны руки, кто падает. Восемь девять, десять, руки назад на пол, за задний кубик хватаемся и стоим. голову не прогибаем. Начали, раз. Еще назад, назад, назад, давай, давай, корпус туда. Два. Носочек на тени, сади. Карина, подтягивай носочек. Пять. Прямо смотрим. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять. Загибаем ножку под мышку, под мышечку. Как вчера? Да, как вчера? да, да. Делали скорей. <сосы> да, сидим, сидим. тянем ведро. Держим, держим ру... ногу. Нормальная нога. Где моя? Так, Винета, молодец. Давай, просаживайся до пола. Маша, долго усаживаешься. Сидим, сидим, сидим. Раз, два, три... Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прошли. Идим на левой ножке. Раз. Два, три, четыре. Провисаем. Давай тая уже до пола. Пять. Велислава, это что? Шесть, семь, восемь, девять, десять. Руки назад. Раз, два. Носочек натянуть, Карина сзади. Три. Четыре, та я. Почему мы лежим? Непонятно как. Пять. Руки где? Сзади руки. Шесть. Семь. Восемь. Носок, Маша, сзади натяни. Девять. Десять. Согнули. Ножку рукой держим. И быстрей. Раз. Сгибаем, сгибаем. Давай. Карина, поднимай, два. Быстрее. Погнули. Три. Ну, Соня, давай. Буду до двадцати тогда считать. Четыре. Сели, сели, сели. Пять. Шесть. Семь. Восемь я Маша девять. Десять. Показали поперечный шпагатик. Носочки натянуты. Приготовились. Отрываем пятки от пола. И раз, два. Вяслава, спинка ровная. И раз, два. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Спинка ровная, Велислава. Выше пятки оторвать. Вниз. Держим. Раз. Подняли. Два. Стопы тянем сильнее. Носки натяни, Велислава, пальцы. Вот здесь мы для чего тянули? Их тоже надо натягивать, вот этот сгиб. Три. Четыре, пять. Стопы наверх сократили. И также отрываем от пола. Раз, два. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Раз, спинка ровная. Два, три, четыре. Вверх, Вниз держим. И раз, два, держим. Три, четыре, пять. Не опускаем пятки, работаем стопами. Приготовились. И раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пятки наверху. Пять, шесть, семь, Восемь на правосторонний шпагат перешли. Раз. Бедро заднее к полу придавили. Карина, вот. Не, нету никаких тут. Нет, еще придавливай, чтобы там не проходил свет. Вот, сидим, руки в стороны. Раз, два, три, четыре, пять. Наклонились вперед к ноге. Раз, сократили стопу. Два. На себя. Три. Четыре. Пять. Ручки назад. Ушли. Прогибчик. Раз. Быстрее назад. Сильно. Два. Головка вниз. Три. Четыре. Пять. Подняли голову. Оставили руки сзади с корпусом. Поднимаем ножку в колечко. И раз. Два. Опустить. Без руки. Просто нога. Три. Четыре. До головы, Карина. И пять. До головы достаем. До головы шесть. Значит, ниже прогнись, если не достаешь. И семь. Видишь, винет-то? у тебя нога куда-то в сторону уходит, а не наверх. Потому что шпагат кривой. До головы. И раз. Кто у нас сделает ногу, Соня? Два. Только держи головушку. И три. Четыре. Молодцы. На поперечный шпагат. Раз. Два. И на левый. Три. Четыре. Ручки в стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Пять назад. Раз. Два. Три. Четыре. С головой. С головой. С головой. С головой. Подняли головушку. Оп. Ножка пошла. И раз. Два. И три. Четыре. И раз. Два. И три. Руки должны быть сзади Маша. И на поперечный. Раз. Два. Собрали ножки вместе. Раз. Два. Правая ножка назад. Правая рука вперед. Левой рукой хватаемся за ногу. Колено вытягиваем. Вытягиваем. Стоим. Раз. Ну, Соня, подними спинку выше. Вот, а то не ложись вперед. Два. Винета, колено дожимаем. Полина, быстрей. Колено, Полиночка, вытягиваем. Три. Четыре. Карен... Карина, коленочку вытягиваем. Пять. Шесть. Рука вперед, вытяни коленку, Полиношка, семь, давай винета коленочка, восемь, девять, Маша, десять, поменяли ногу, левая нога, левая рука вперед, начали и вытягивай коленку, раз. Дожимай, дожимай, дожимай. Два. Вот умничка. Дожимаем Тая коленочку. Три. Сильно, сильно, сильно. Четыре. Стоим ручку, держим. Пять. Айдынай, мы левую ножку уже делаем. Шесть. Ну, Винета, коленка. Семь. Руки где? Восемь. Не падаем. Карина, мне подойди. Подойди. Коленку вытяни сразу, стоим. Выпрямляй ногу. Пальцы на руках тоже надо тянуть. Они тебя держат. Равновесие твое. Выпрямить ножку. Хотя бы попытаться. Да, давай, дотягивай коленку. Восемь, девять, шейку вытяни. Десять опустили. Все. Ножку, подмышку. Руки на нижнем станке. Стоим. Раз. Два. Кто еще? Карина, подмышку, ножку убираем? Три. Подмышечку. Эвелина. Ну, Маша. Четыре. Одна стоит, одна из всех стоит Бинета, присаживай Плие, пять Встала И шесть Встала, еще пониже проседай И, ой, упала, хорошо И вниз И встать И вниз И встать и вниз и встать ты руку не туда поставила коленка должна быть между ручек стоим с другой ножки Карина приседаем и раз и два пониже и три четыре и растянется ножка и два и три четыре и раз. Кто еще сделал? И два. И три. Четыре. Стоим, стоим, стоим, стоим, стоим. Приседаем, девочки. И раз. И два. И три. Четыре. И раз. И два. И три. Четыре. 4. Сняли, подняли, подняли, подняли ножку. Кто может выше, как Маша, смотрите, она выпрямила. Давай, Маша, согни в колечко и смотри, куда нога идет, видишь? Криво стоишь, нога не к голове пошла. Давайте стоим раз и сгинаем коленочку к голове раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Руки где у тебя? Три. Четыре. И раз. Два. Да, тая молодец. И три. Велина, к голове ножку сгибаем. Четыре. Да. И раз. Тая молодец. Два. И три. Четыре. Кто еще? Кто еще? И раз. Полина, давай, давай. Кольцо два. И три. Упали. Четыре. Ничего страшного. Натянули, натянули. Стоим, стоим стали тоже такой планше, быстрей. айды найти не носочек карина коленочка прямое и одно и второе дарина носочек тянуть не надо да С левой ножки колечко. Стоим. Раз. Сгибаем. Два. И три. Четыре. Пальчики тяни. Кариночка. Раз. Два. И три. Делай четыре. И раз. Кто еще? Два. Винета, ты не то делаешь. Колечко мы делаем. Евелина, давай. Ногой работы, Эвелина. Мама. И колечко, девочки. Подождите еще делать планше. Еще... Поднимай, Тася, спинку. Поднимай спиночку. А, это колечко. Колечко. Только а. без рук давай. Руками держи за станок. А ножку сгибай к голове. И раз. Два до головы. И три. Без руки. Четыре. И раз. Машенька носочек не тянет. Три. Четыре. Хорошо. Федро, Раз. Спинки прямые. Два. Шейки длинные. Колено от пола оторвали. Три. Четыре. Карина, отрывай коленочку от пола. Вот так. Дожимаем. Пять. Шесть. 7. Спинки назад немножко отодвинули. Вот так. Назад, назад, назад. Руки на... Нет, руки остались на месте. Ручки в стороны. Раз. Руки в стороны. Два. Три. Четыре. Равновесие учим делать. Пять. Заодно. Пальчики с пола подняли. Шесть. Семь. Восемь. Где Полина? Твое бедро. Вы в идеале должны положить вот это все на пол. Ляшечку свою. Да, Карина. Вот так. Вот. Руки назад поставили. Стоим. Раз. Нет. Два, три, четыре, пять. Пятка смотрит в потолок. Шесть. Вели на руки назад. Семь. Восемь. Девять. Полина, руки назад. Десять. И курочку делаем. Поехали. То же самое. Бедро в пол. Развернули, положили. Все, сидим. Сидим спинки ровно раз. Руки в стороны. Два. Три. Ручки в стороны. Четыре. Совсем не Это Потому что бедро-то не закрыло, а спереди ножку слишком близко прижала. Смотри, как винета сидит. Подальше ногу. Видишь? Пять. Да Шесть. Вот и растягиваемся. Семь. Восемь. Девять. Десять. Аккуратненько ложимся вперед. Ручки вперед. Лежим раз, два, три, четыре, пять, бедрок в пол, шесть, прижимаем, семь, восемь, девять, десять, подняли корпус, загнули ножку рукой, держим, раз, можно подмышечку, да, два, курочка, три, Курочка, 4, 5, 6, что там говоришь? 7, 8. подмышечку мышечку девочки Велина прямо плечики сделай. 8, 9, 10. Молодцы, девочки.